хотите побаловать своих домашних горячим батоном к завтраку, тогда записывайте рецепт, это быстро и очень вкусно. Знаете ли вы, что буквально за 30 минут, без учета времени на выпечку, можно приготовить прекрасный батон к завтраку? Если нет, то срочно записывайте рецепт, это просто и на самом деле очень быстро, аромат свежеиспеченного хлеба соберет всех к завтраку без лишних напоминаний. Следуйте по шаговому рецепту и радуйте себя и своих домашних вкусным хлебом. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте ингредиенты. Смешайте все сухие ингредиенты. Дрожжи, муку, соль, сахар. Смешайте воду, молоко и растительное масло. Всыпьте в жидкую массу смесь сухих ингредиентов. Замесите тесто. Выложите тесто на рабочую поверхность стола, добавьте размягченное сливочное масло, замесите тесто руками. Ставим лайк и подписываемся. Вымешивайте тесто до гладкости и эластичности. Накройте тесто миской, оставьте для брожения на 15 минут. Через 15 минут, Раскатайте тесто в пласт, сверните тесто в рулет, уплотняя каждый оборот. Подверните боковые края теста внутрь. Защипните шов. Выложите тесто на лист для выпечки швом вниз, смажьте перед выпечкой смесью желтка и 1 столовой ложки молока, сделайте надрезы, разогрейте духовку до 180 градусов, выпекайте 30 минут. Батон получился ароматным, румяным, с хрустящей корочкой. Покажу батон в разрезе. Видно равномерную пористость мякиша. Жаль, не передать аромат свежеиспеченного хлеба. Прекрасный вариант выпечки для завтрака выходного дня. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Теперь о составе нашего блюда. Мюка пшеничная. 250 грамм. Дрожжи сухие, 6 грамм. Соль, 1 щепотка. Масло сливочное, 30 грамм. Молоко, 100 миллилитров. Вода, 50 миллилитров. Масло растительное, 1 чайная ложка. Сахар, 1 чайная ложка. Яичный желток, 1 штука, для смазывания перед выпечкой. Молоко, 1 столовая ложка, для смазывания перед выпечкой. Количество порций, 6-8. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Жду вас снова.